Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. Сегодня мы с вами продолжаем путешествие по моей любимой Кантабрии. И сегодня я вас приглашаю в настоящую средневековую сказку. Сегодня наша прогулка пройдет по городу сан тириано Последние 300 лет в этом городе ничего не изменялось, ничего не строилось. Поэтому, как жили здесь наши предки много-много веков назад, так живут по сегодняшний день. Жители Сантильяна-дель-Мар начали уже готовить свой город к рождественским праздникам и украшают его самыми популярными в Испании цветами рождественской звездой. Сантильяна Дель Мар это музей под открытым небом традиционной кантабрийской архитектуры горных районов. Она характеризуется такими красивыми деревянными балкончиками, которые всегда украшены цветами круглый год. Почти в каждой кантабрийской деревне есть такой балкончик или такой сарай, куда местные жители выставляют весь старый скраб. чтобы... Туристы, которые посещают эти городки, могли увидеть, как же жили раньше, какими предметами пользовались, на чем жарили мясо, чем освещали свои дома и многое-многое другое. А это одно из самых старых строений на территории города сантильяна дель мар Когда-то еще в XIII веке это был роскошный дворец, а сейчас здесь находится банк. Пекари города Сантильяны просыпаются рано-рано, пекут свежий хлеб и потом разносят их жителям и развешивают вот так вот на дверях. Жители Испании очень любят испытывать свою удачу в различных лотереях. Вот и в этом здании тоже сейчас уже стоит большая очередь. Люди покупают новогодние лотереи, чтобы поймать птицы удачи за хвост. Пойдемте и мы купим лотерею. Распитаем на днях удачу. Сейчас мы с вами находимся на главной административной площади города Сантильяно-дель-Мар. Именно здесь расположены самые красивые исторические здания, возраст которых насчитывает более 500 лет. Это один из самых приметных домиков Сантильяно-дель-Мар. Летом он полностью утопает в цветах. Когда-то здесь жил главный священник города Сантильяно-дель-Мар. А в этой потрясающей красивой башне 13 века жил сборщик налогов. Поэтому башня, несмотря на то, что жилой дом, имеет бойницы, ведь деньги нужно было охранять. В Сантильяне-дель-Мар и по сегодняшний день можно найти много зданий, которые украшают фамильные гербы. Обычно размер фамильного герба говорит о финансовом состоянии семьи. Но в данном случае этот герб обманка, несмотря на то, что он такой огромный, он принадлежал достаточно бедной семье. Сантильяна-Тельмар – отличный город для того, чтобы совершать этнический шопинг. Давайте мы с вами заглянем в одну из таких лавочек. Старинный утюжок. В барах вам подадут не только вино и местный сидр, но здесь также можно попробовать и домашнего молочка. Сейчас мы с вами зайдем в один из таких магазинчиков, где и полакомимся местными продуктами. Всего за 2 евро вы можете позавтракать, как у бабушки в деревне. Кесада это традиционный кантабрийский десерт, который готовят из молока и сливок. Ну, это примерно двоюродная сестра нашей творожной запеканки. И делают кесаду только из местного кантабрийского молочка. И запить кесаду домашним молоком это такое удовольствие, сказать, друзья. На здоровье! Еще до 90-х годов 20 -го века, пока Сантильяна-дельмар не стала туристическим местом, здесь местные жители, когда спускали с гор своих коров и лошадей, поили их водой. И тут же хозяюшки стирали свое белье. Вот такой вот санитарно-банный центр Сантильяна-дельмар. На дворе декабрь месяц, поэтому улочки Сантильяна-дельмар практически пустые, очень мало туристов. Зима – идеальное время года для того, чтобы насладиться всеми красотами Кантабрии. А сейчас мы с вами подошли к главной достопримечательности города Сентильяна-дель-Мар – коллегиаты Святой Юлианы. В VI веке монахи. Именно на этом месте захоронили мощи святой. И вокруг этого захоронения начал строиться монастырь. А вокруг монастыря, как это и бывает в истории, в последующем возник город Сентильяна-дель-Мар. На сегодняшний день коллегиата святой Юлианы является лучшим памятником романской архитектуры всей Европы. Строение, которое вы сейчас видите за моей спиной, было воздвигнуто в 11-12 веке. И по сегодняшний день оно сохранилось в прекрасном состоянии. Умели люди строить. Сантильяна Дель не перестает нас удивлять своими красотами. Здесь завернешь за каждый угол и обязательно попадаешь в сказку. Сейчас мы находимся на площади Даллас Аренас, на которой находится... Красивый замок готического стиля. Это здание было построено еще в 15 веке. Один из редких экземпляров готического стиля в гражданском строении. А сейчас в этом замке проживает обычный испанский врач из соседнего города. А в этом сказочном домике живет местный плотник, мебельщик. На первом этаже у него мастерская, а на втором этаже он живет Сантильяно-дель-Мар это место, где каждый желающий может пожить во дворце, ну, например, эпохи Возрождения. В этом дворце, который когда-то принадлежал Маркизу, сегодня находится пятизвездочный отель. Хотите погрузиться в сказку полностью? Приезжайте в сантильяно дель -мар и поселитесь здесь на несколько дней в одном из отелей. Кстати, друзья, Сентильяна-дель-Мар является одним из 50 объектов на территории Испании, которые входят в списки всемирного наследия фонда ЮНЕСКО и, соответственно, охраняется этим фондом. А это подъезд обычного жилого дома в Сантильяно-дель-Мар. Здесь вот вы видите двери разных квартир. Друзья, если вам понравился мой выпуск, жмите лайк «like» вон там внизу. Да-да-да-да-да, вон там, вон там. Подписывайтесь на мой канал и делитесь в социальных сетях со своими друзьями.